дорогие друзья хочу поделиться небольшим опытом по ремонту вот такого вот игрушечного тепловозика судя по всему наверное он гдрский не могу точно сказать вот, даже номерочку у него здесь есть вот. вот такой вот вот у него коробочка вот такая ободранная немножко вот. этот тепловоз много-много-много лет стоял без движения, вот. ну, наверное, лет, наверное, 40 с, -с, -с лишним. Вот. наконец-то у меня руки до него добрались. Чтобы его разобрать, надо открутить вот этот винтик сверху, один-единственный. Откручиваем. Вот. удобнее всего пинцетиком все это брать, просто мелкое все. Вот сюда, чтобы видно не подвинуться вот ну и соответственно все винтик открутили и кабина просто снимается вверх отставляем кабину значит видим внутри что внутри у нас значит свет включу сейчас внутри у нас вот такое хозяйство здесь сразу стоят два утяжелителя они просто снимаются вверх вот остается рама с тележками электродвигатель и вот такие вот привода карданчики вот с шестеренками все значит чтобы добраться до тележек надо всего лишь здесь снять вот эти вот защелочки вот я сейчас попробую показать вам Просто сжимаем их пальцами с двух сторон и снимаем. Вот такая вот защелочка, как скрепочка такая. Вот. И, соответственно, мы поднимаем электровоз, вытаскиваем карданчик из телешечки. Извините, одной рукой снимаю. Вот. Сейчас попробую. Вот и все. Остается в двигателе, на двигателе карданчик. Вот она, отдельно тележка. Вот. На тележке сразу видно, значит, покажу проволочки для передачи электроэнергии с рельс Вот они, все четыре. Они бывают частенько соскочившие. Я уже его отремонтировал. У меня основная проблема в том была, что проволочки вот эти были вот таким вот образом. Сейчас продемонстрирую. Они были... Видите? Я ее уже поправил Она уже на место остается Вот таким вот образом были сняты все вот. И соответственно контакта не было и все. Их даже можно не, не разбирая саму тележку Тележка разбирается вот два винтика внизу откручиваете, пластмассу это снимаете, ну и колеса все вываливаются, все эти проволочки вываливаются. Так что, чтобы это дело не произошло, можно и совсем не разбирать, а всего лишь просто вручную здесь подогнуть эти проволочки. Ну, что, собственно говоря, что я и сделал. Вот. Но все равно у меня... Ну, да, собственно говоря, вот кардан. Его можно точно так же снять. Сейчас показываю вот пинцетиком. Здесь внутри медная э, заплавлена туда в кардан в сам медная фольга, чтобы обеспечить привод на, вот видите, не берет, же, на двигатель. Просто в паз вставляется электродвигатель. Вот. Соответственно, что еще могу сказать? У меня проблема была основная не в этом, не в э, проволочках электроконтактах, вот в этих. У меня была основная проблема в этой вот шестереночке. Видите, сейчас она свободно вращается, а она практически не вращалась. Очень-очень-очень туго. Видно, старая смазка загустела на ней, и она приклеилась к валу. Снимается она очень просто. Точно так же. Просто берете рукой сейчас я покажу и снимаете. Я помыл вал, вот этот вот, вот этот вал ее, на котором она сидит, сейчас покажу, вот он, я его помыл спиртиком, вот, смазал силиконовой смазкой жидкой и надел эту шестереночку обратно, надевается она точно так же, просто берете и надеваете, вот. Сейчас. Вот. ну, соответственно, когда ее надели, самое главное чтобы она зуб-зуб попала с приводной шестеренкой на валу колес вот и все вот она легко и непринужденно вращается и тележка едет вот. то же самое все проделывается абсолютно то же самое со второй тележкой все как бы под копирку вот Единственное, здесь тяжело снимать, не то, что тяжело, а, так скажем, надо приспособиться. Карданный вал, он в, вот в такой защите стоит, на которой крепятся, значит, пружиночки, которые подводят, вот эти вот медные, видите, вот, которые подводят электроэнергию к щеткам. Видите, щеточки маленькие такие стоят. Сейчас резко сниму. Уже не берет телефон. Вот вот видите, щеточка. И с той стороны точно такая же. Вот она. Вот. Точно так же я почистил вот эту приводную шестеренку, которую, на которую приходит карданный вал. Она точно так же легко вращаться стала. Вот. И поезд поехал. Единственное, что я еще сделал, это я снял электрощетки. И почистил там вал под ними, чтобы он грязный не был. Снимается они очень просто, сейчас покажу. Просто эта пружинка медная, пинцетиком, вот это вот, вот, пинцетиком, отводится, приподнимается, отводится в сторонку. И щеточка легко обнимается. Все это дело на это аккуратно, с емкостью, с коробочкой, с какой-нибудь, ничего не потерять. Вот щеточка вынимается, вон там волнит точно так же там все почистил тряпочки со спиртом все вот и соответственно все у заработала вот что еще значит в кабине вот, которую мы сняли первым делом там находится еще электроконтакты которые значит на двигатель передают электроэнергию с рельс это все происходит очень хитро, вот они. Вот там выключатель. Ну, судя по всему, он просто можно выключать вот этим поворотным винтиком. Видите, под пантографом мы расположим. Либо включить, либо выключить электровоз. Вот. Электроэнергия передается посредством вот этих вот пружинок с колес. Видите, с одной стороны пружинка с, э, с правых колес, она чуть повыше загнута, чем на левых колесах. Вот, сейчас смотрите. Вот это вот эта вот, вот эта высокая пружинка, она своим загибом этим высоким трется об раму электровоза, а уже с рамы вот этими контактами, вот видите, вот. Вот, вот эти вот, да, Которые прижимаются крами, когда вы надеваете кабину. Через вот эти контакты, все, через выключатель. И вот эти вот контактики. Сейчас покажу, где они. Вот здесь их плохо видно. Ну, когда разберете, увидите. Вот там пара контактов. Вот, которые уже непосредственно передают электроэнергию. Вот на, вот на эти вот контакты. Вот эти вот и уже по вот этой пружинке в щетку ну вот собственно говоря вся и конструкция этого электровоза ну собирается все в обратном порядке вот довольно просто и так что желаю всем удачи на поточке старых